доброго времени суток я игорь Черноусов. приветствую вас на четвертой части четвертого урока тренинга посвященный партнерским продажам для новичков друзья в этой можно сказать заключительной части мы подошли к техническим моментам продаж сегодня будем технически продавать я уже говорил что в социальных сетях мы с вами можем продавать через ваши личные странички ваши личные профили через группы и паблики и осуществляет целевую рассылку. Вот такие три способа продаж. В этом тренинге для новичков мы займемся первым и третьим способом, так как второй способ, то есть через ваши группы и паблики, он требует длительных действий по раскрутке этой группы либо паблика, только после этого группа начнет продавать. Первый и третий способ дают более быстрый результат. Итак, продажа товаров через ваш личный профиль в социальной сети. Ваш личный профиль в социальной сети начинает работать в этом случае как одностраничный сайт. Поэтому, чтобы одностраничный сайт или в нашем случае ваш профиль продавал, необходимо выполнение двух обязательных действий. Это ваш одностраничный сайт должен быть красиво оформлен. Как это делается, мы достаточно подробно поговорили. И второе необходимое условие, чтобы на ваш одностраничный сайт ваш профиль просматривался то есть чтобы к вам заходили люди на этом уроке мы с вами рассмотрим способы которые позволят вам чисто технически привлечь людей на ваш профиль в социальной сети вот что конкретно нужно делать для того чтобы ваши, ваш профиль просматривался тут сказать можно одним таким предложением вам необходимо свой профиль светить где угодно и как угодно чем в больших местах вы засветитесь тем больше вы привлечете к себе внимание раскрутка или привлечение внимания к вашему профилю в социальной сети может выполняться двумя способами Это просто с отключенной головой чисто технически тупо как робот я выполняю те действия которые я вам покажу это ну настолько элементарно и настолько просто что эти действия можно легко и грамотно автоматизировать то я вам многим и порекомендую в последующем сделать чтобы снять с себя вот эту вот рутинную работу, которая правда очень утомляет. И второй способ привлечения внимания, он более интересный, это вот то, что по большому счету начинается называется продажами. Здесь без вашего вот этого части, которая называется голова и той части, которая не только для того, чтобы есть, а для того, чтобы думать, без нее тут не обойтись. Идеальный вариант, когда вы эти способы комбинируете, используете и первый, и второй. Особенно, когда первый способ, там где голова полностью отключается, вы его автоматизируете. Итак, социальная сеть «Одноклассники» – самый элементарный способ привлечь внимание к своему профилю. Он, к сожалению, работает только для одноклассников. Это способ, который называется «Сходить в гости». Естественно, я уже не говорю, что в гости мы ходим только к нашей целевой аудитории. То есть мы переходим в ту группу, в которой живут ваши целевые клиенты. Открываем эту группу. Открываем список участников этой группы. И что делаем? Начинаем искать профили, которые соответствуют вашему аватару клиента. То есть возраст, пол и так далее. Конечно, Просто посмотрев на аватарку, это сделать довольно сложно, но с точностью плюс-минус вы это уже можете сделать. Если вы решили посетить данного человека в гости, это делается просто. Щелкаем правой кнопочкой, нажимаем открыть новой вкладки и вот вы перешли к этому человеку в гости, то есть попали на его страничку. Для чего это делается и как это работает? Работает это элементарно просто. Все, кто увлекается одноклассниками, кто, всех, кто сидит в, этих социальных, в этой социальной сети. Он прекрасно знает, как работает вот эта вот закладочка гости. Видите, вот у меня сейчас 4 человека. Вот За период моего последнего посещения ко мне в гости зашли 4 человека. Естественно, нормальное человеческое желание узнать, а кто же к вам заходил в гости, вы нажимаете на эту закладочку видите людей, которые вас посетили. И если у этого человека классная аватарка, а мы ради этого ее и делали, вы, естественно, захотите узнать, с какой же целью зашел вам этот человек. Вы, естественно, нажмете на его профиль и попадете на его оформленную, в нашем случае грамотно оформленную, заточенную под бизнес страничку. И очень большая вероятность того, что если вы все классно оформили в своей страничке, кто-то нажмет на вашу кликабельную ссылку, ну, например, которая стоит у нас в статусе, вот как у меня сейчас, видите, нажимаем. Появляется вот такое сообщение, которое почему-то многих пугает, но перейти по ссылке и попадаем на страничку нашего товара. Вот таким образом это работает. Сейчас кто-то скажет, ну это уж совсем просто, где обещанные сложности, трудности. Народ, их нет. Вообще продажи это реально просто. И ничего тут такого сложного и трудного нет. И согласитесь, вот эта вот работа, она уж ну чересчур проста. Но эта работа реально эффективна. Вот я сегодня ради прикола зашел на биржу First Prom, выбрал статистику, выбрал компании, в которых я участвую. Вот смотрите, компания, которую я сейчас буду продвигать, эта пленка. Вот обратите внимание, по моей ссылке кликнули 23 раза. Хотя я ничего еще не делал. Я просто выложил вот это вот в одном месте, эту кликабельную ссылку в статусе своего профиля. И все, больше пока ничего я не делал, потому что всем этим будет заниматься у меня папа хождением в гости и всем выполнением тех действий, которых я вам расскажу. Естественно, я папе оформлю профиль и в конце покажу свои результаты по этому товару. То есть вы не думайте, я тоже буду принимать участие в этом тренинге. То есть не я, а мой папа. Значит, так как это действие, ну уж очень простое, это действие эффективно работающее, то если мы возьмем любой курс по продвижению в Одноклассников, все авторы говорят об этом с постой, в способе, не думайте, что я его придумал, он мне был известен уже, Тогда, когда еще никаких курсов про одноклассники не было, когда я еще привлекал людей в MLM-структуры, используя вот этот вот способ, многие авторы предлагают это действие сразу же автоматизировать и дают элементарный скрипт, который вот ходит в гости. Значит, народ, хочу сразу прояснить. Чтобы потом не было никаких обид, нареканий и так далее. То есть, если вы будете ограничиваться только вот этим открыванием страничек ваших людей, потом закрывать ее и открывать следующую страничку, закрывать и открывать, то есть вот как робот, понимаете, хожу и делаю одно и то же. Значит, народ, неважно, чем вы будете это выполнять, руками ли вы это делаете, либо запустили какой-то скрипт, если... В небольшой промежуток времени вы выполняете абсолютно одинаковые действия, то вас примут за робота, за спамщика и ваш профиль заблокируют. Поэтому, ради бога, не мельтешите. Если вы уже зашли кому-то в профиль, то во всяком случае ну, сделайте там хотя бы элементарные действия, ну хотя бы, например, чуть побольше побудьте на этом профиле, полистайте профиль, только потом его закрывайте, хотя бы вот так. Следующий, следующая возможность, как вы можете привлечь еще больше внимания к своему профилю, когда вы кому-нибудь ходите в гости, это естественно, опять же, проявить дополнительную активность над профилем этого человека. И в чем она будет заключаться? Ну, естественно, это оценках фотографии этого человека. Все очень хотят, когда их фотографии оцениваются. Вот эти вот пятерочки, тем более плюс, плюс пять, они всем нравятся. И когда вы нажимаете плюс пять или хотя бы ту же самую пятерочку, информация о ваших действиях появится в профиле вашего потенциального клиента в разделе оценки вот тут вы увидите кто оценивал ваши фотографии или какие-то другие действия над вашим профилем естественно этим самым вы привлекаете внимание к себе и привлекаете внимание не только этого человека а его и друзей вот у меня был такой период когда я активно занимался одноклассниками я всегда покупал какие-то оки, то есть покупал какие-то кредиты для чего? Для того, чтобы у меня была возможность ставить не просто пятерки, а пять с плюсом и через какое-то время я начал получать сообщения от совершенно незнакомых мне людей с просьбой Игорь, пожалуйста, поставьте пять с плюсом в моей фотографии то есть мне писали люди, которыми я не знал, они мне не друзья никогда я с ними не общался, но они видели мою активность в лентах новостных своих друзей и они удивлялись, что это за кекс, который там ставит там всем подряд плюс 5. Ему как будто это не жалко. Это тоже очень эффективный способ привлечь внимание к своему профилю. Следующий момент. Как вы можете привлечь внимание? Это, конечно, пройтись по его стене и нажимать на вот эти вот классики. То есть, поклассать. То есть это тоже очень приятно. Это также появляется в разделе оценок. И вы тем самым как бы говорите своему потенциальному клиенту что вы ему интересны, и очень большая вероятность того что человек ответит вам тем же во всяком случае заинтересуются вашим профилем, пройдет, посмотрит, это тоже вам что-то покласает, хотя бы это тоже вам будет плюсом для рекламы вашего профиля. Если вы можете из двух слов сложить какое-нибудь небольшое предложение, то очень хорошо работает. Это, конечно, какое-то элементарное комментирование. Видите, вот как вот здесь у меня кто-то там что-то мне написал. Я вижу этого человека, который мне что-то написал. Писать можно ну, все что угодно. Вот, в Одноклассниках любят вот такие вот ну, практически ни о чем сообщения, но они тоже привлекают внимание. То есть, можете написать, как вы хорошо выглядите, либо там, пожелать чего-то приятного. Если у вас нет никаких идей, что писать, посмотрите, что пишут другие. Выберите наиболее интересные комментарии, которые оставляют другие пользователи. вот Сохраните их в текстовом файле. Назовите ударным файлом, или как у меня он называется, хорошие тексты. И в этот текстовый документ складывайте очень понравившиеся вам высказывания, комментарии других пользователей. В дальнейшем вы просто-напросто берете из того, что вам понравилось, делайте какие-то уникальные комментарии. Большие вот такие, громадные, писать, конечно, нет смысла. Два-три слова, ну, может быть, одно предложение уже хватит. Но предложения эти или комментирования эти не должны быть рекламного характера. То есть ваша задача просто-напросто расположить и привлечь внимание владельца этого профиля. А следующий способ, который ну уж очень хорошо работает, способ, который ну, никогда не приведет к бану вашего аккаунта, это способ, который сводится к следующему. Вы поздравляете своих друзей с какими-то праздниками, юбилеями и так далее. Для этого просто-напросто вы видите у себя в оповещениях у кого какие праздники, переходите на страничку этого человека и просто-напросто пишите ему какое-то хорошее душевное сообщение. Не надо обязательно что-то дарить, какие-то подарки за деньги, за эти очки. Напишите хотя бы несколько приятных слов. Уже этим самым вы расположите человека к себе. Вот я этим занимался в Одноклассниках, я этим занимался в Скайпе. То есть у всех, у кого день Рождения, я писал поздравительные сообщения. Работает изумительно. То есть вы свою базу просто подогреваете. То есть, Если вы хотите, чтобы те люди, которые у вас висят в друзьях, либо в контактах, в скайпе, чтобы они как-то реагировали на вас, не надо им постоянно высылать какие-то рекламные предложения. Им нужно что-то полезное и теплое. То есть ваша база должна быть подогретая. Люди в вашей базе должны понимать, что их собрали не только ради того, чтобы им высылать какие-то постоянные, холодные, абсолютно тупые, немотивирующие рекламные сообщения. Вот такая база, она просто разваливается и вас просто банят, и все, что вы там пишете, даже если пишете хорошо, это не воспринимается совсем. То есть поздравляйте людей с праздниками. Людям это реально приятно. Еще одна возможность привлечь внимание других пользователей к своему профилю, это естественно пригласить человека в друзья. Как это делается, это опять же очень просто. Вы опять же идете по целевой аудитории своей открываете в правой кнопочке страничку человека и нажимаете на кнопочку добавить друзья Значит, вот с этим действием конечно нужно быть очень внимательным особенно с молодого профиля то есть если вы будете много приглашать друзья а вот здесь вот понятие много она очень такое растяжимое все зависит от возраста вашего профиля если профиль меньше месяца то ну один человек там в день больше не надо потому что может закончиться реально плохо хотя еще раз повторюсь, цифр каких-то конкретных нет конечно желательно приглашать людей однозначно прям из вашего аватара, близкие к вам по возрасту, ну и, например, возможно, даже живущие в вашем городе, это уже там дуть на воду. Рекомендация по приглашению в друзья от меня будет следующая. Смотрите, когда человек последний раз заходил в свой профиль, то есть если он, например, заходил вчера, значит это человек, который пользуется профилем, и есть смысл его приглашать в друзья посмотрите сколько у этого человека друзей вот если у него друзей там меньше двухсот то скорее всего этот человек будет заинтересован в том чтобы добавить еще одного себе друга особенно если этот профиль но ну, недавно на одноклассниках вот. однозначно не приглашайте в друзья профили которые закрыты и людей которые не позволяют писать себе сообщения всем подряд то есть только друзья вот с такими профилями конечно крайне Нужно быть осторожным, потому что чаще всего именно с таких профилей приходят какие-то жалобы. И из-за действия над такими профилями многие люди теряют свои аккаунты. Итак, приглашение в друзья это еще один из очень хороших способов привлечь к себе внимание. Но и еще один способ, который также классно работает в внимания, это написание личных сообщений. То есть вы, опять же, своим целевым клиентам, то есть который подходит под ваш аватар, открывая их странички, совершая активности, о которой я уже говорил, вы, естественно, можете им писать какие-то сообщения. Ну вот, кстати, яркий пример закрытого профиля. Вот таким людям ничего писать не надо. Закончится может очень плохо. Пишем сообщение. Опять же, идеальный вариант, если этот человек точно соответствует вашему аватару. То есть ваш какой-то ровесник, человек, который занимается тем же, чем и вы. Ну, то есть если этот человек подходит под вашего, аватар. вывод, подходит он вам или нет, можно сделать просто пробежавшись по его стене. Вот посмотреть стену человека, прежде чем ему что-то писать, это очень важно. Значит, друзья, пожалуйста, запомните, не пишите в первом варианте, то есть при варианте, когда мы продаем через наш профиль, никаких коммерческих предложений. То есть этого делать категорически нельзя. Пишите что-то нейтральное на то, что никто в здравом уме и твердой памяти не пожалуется. То есть я всегда пишу, ну, например, что-то типа такое, там счастье, добра вам и вашим детям. Но вот на такое сообщение ну, вряд ли кто пожалуется и нажмет, что это спам. А Скорее всего, такое сообщение привлечет внимание к себе и этим самым вы, возможно, себе привлечете на страничку нового человека. Вот эти способы, ну они уж очень простые, элементарные, и выполнять их может каждый. Согласитесь, тут нет ничего вот такого вот ну сверхъестественного. Конечно, если вы уж очень интересуетесь одноклассниками, тут можно еще много чего накрутить. То есть создавать свои праздники, то есть каждый день создавать праздники, ваши друзья будут видеть что у вас там что-то происходит, да, прописать какие-то свои интересы, чтобы вас было легче искать. Вот все это, конечно, тоже хорошо работает, и этим тоже надо пользоваться. Но это уже такие вот ну, мелочи какие-то, ну, нюансы. Я еще раз повторюсь: обо всех нюансах тех же самых одноклассников я в этом рассказывать не буду потому что задача несколько не та если вам эта социальная сеть очень понравится то погружайтесь ищите все мелочи фишечки которые тоже добавят вам клиентов на вашу страничку вот видите еще раз говорю люди идут вот ничего еще не делал но уже 23 просмотра моей еще одна рекомендация в плане походов в гости рекомендация очень хорошая но рекомендация для тех, кто хочет начинать продавать сразу и кто получает от этого какой-то реальный драйв. Вот Обратите внимание, что когда вы заходите в список участников группы и когда начинаете людей, которые подходят под ваш аватар, вы можете видеть, то есть одноклассники вам показывают в сети сейчас этот человек или нет. Вот Желтенькая это со стационарника, синенькая это с мобильного человек сидит, но он сейчас находится в сети. Вот, конечно, Лучше всего начинать проявлять какую-то активность именно над людьми, которые сейчас в сети. То есть классить их фотографии, что-то им комментировать под фотками. То есть человек сразу увидит ваши действия и возможно, очень возможно, ответит вам тем же. И когда человек вам что-то ответил, написал, либо зашел в гости, вот вы можете начинать с ним такой простой диалог, поблагодарить его и начинать как-то с этим человеком общаться. Но как-то тут неправильное выражение, то есть начинать с человеком общаться, интересоваться этим человеком. То есть вот с этого момента начинается продажа. Вот люди, которые не умеют продавать, они сразу начинают этому человеку выкатывать какое-то коммерческое предложение то есть кидать ему какую-то свою ссылку и так далее нет здесь по большому счету как на рыбалке то есть подсекать нужно вовремя то есть только после того когда человек по большому счету вас сам чу, э, попросит рассказать или дать какую-то свою ссылку то есть основное что вам нужно сделать вот когда вы начинаете с человеком говорить это установить с ним какое-то доверие конечно не стоит там уходить в какие-то дебри то есть, вы все-таки должны как-то спозиционироваться что вы все-таки здесь не просто сидите, а вы занимаетесь э, извините за зарабатыванием денег. Я бы, конечно, мог вам сейчас сделать переадресацию на какие-то продающие скрипцы, скрипты. То есть, как нужно вот разговаривать с человеком. Но я этого делать не буду, потому что курс у нас все-таки для начинающих. Вот я вам дам только несколько рекомендаций. И если вы этими рекомендациями будете воспользоваться, вам этого хватит на первый период. Значит, рекомендация какая? Пожалуйста, не спешите с коммерческим предложением. Интересуйтесь человеком. То есть нормальный предавец в основном не сам говорит, а как бы провоцирует человека задавать какие-то вопросы вам и самому говорить. То есть не надо отвечать на вопросы человека какими-то односложными рубленными фразами, которые уже не, после которых уже не последует продолжение диалога. Вот в моем любимом фильме «Достучаться до небес» у продавца поддержанных автомобилей это, эти люди очень умеют хорошо продавать спрашивают, сколько стоит эта машина и вместо того, чтобы просто назвать какую-то свою цену, он начинает говорить вот эта вот голубая э, с кожаным салоном стереосистемой и с дисками, то дисками <зас> здесь идет какая-то скрытая реклама понимаете, то есть человек не рекламирует он вроде бы как бы уточняет, но это все-таки скрытая реклама, он привлекает внимание к своему товару, вот это конечно ну, виртуоза продаж вот именно так, в таком ключе, нужно общаться с людьми. Главное, не бойтесь, вот, вот реально не бойтесь. Продажи это драйв. То есть ничего страшного случиться не сможет. Вот ну, сразу. Скажите себе, я не боюсь, и ничего страшного случиться не сможет. Вас никто не покусает, вас там не убьют. Почему-то некоторые ну, настолько боятся делать продажи, что у них руки трясутся, и они не пишут специально сообщение тем, кто сейчас в сети. А вдруг ответят, я вам предлагаю получать от этого удовольствие. Это правда, драйв, это игра. И еще одна практическая рекомендация. Пожалуйста, сохраняйте те сообщения, которые вам, те диалоги, которые вам понравились. Вот как начинался диалог, что вы человеку сказали, что он вам ответил. И если этот диалог привел к какому-то положительному результату, вот пытайтесь по такой же схеме и разговаривать с другими людьми. Даже если вас послали, поблагодарите человека и скажите за это большое человеческое спасибо. Почему? Потому что все-таки вы смогли вывести человека на диалог. Это уже дорого стоит. Вот отрицательный ответ, это тоже результат. Заведите себе листочек, там разграфите его на клеточке. Все время, когда вас посылают, благодарите человека и зачеркивайте одну клеточку. Это тоже результат, это опыт, это может быть самое дорогое. Вот, конечно, так могут продавать люди, которые используют и, ну, получают кайф от продаж. Вот это, ну это вот настоящие продавцы, но, конечно, для этого нужно уметь чувствовать человека, для этого нужно уметь писать какие-то интересные тексты. Здесь очень поможет изучение копирайтинга, курса копирайтинга, изучение жестких продаж, когда вы додавливаете, очень грамотно додавливаете клиента. И, конечно, если вы еще владеете голосовым общением, то есть можете вывести человека в скайп, поговорить, что, например, любят делать все сетевики, и это очень хорошо работает. То есть, когда человек чем-то заинтересовался, вот если вы хотите докрутить человека по максимуму быстро, то есть нужно его выводить на голосовое общение. Если вы от этого процесса будете получать кайф, народ, считайте, что вот все, вы нашли свою работу. Потому что ну, вот есть такая профессия каме -вы То есть люди ходят да, и продают. Вот здесь вам ходить не надо. У вас социальная сеть это даже не мегаполис. Это просто мега-страна. Там столько людей, что обойти, поговорить, предложить свой товар вам до конца жизни хватит. И когда вы научитесь это делать, ну, просто вы будете всегда с деньгами. Да, конечно, это занимает много времени. да, Это выматывает. Но это правда интересно. Не для всех соглашусь, но для кого-то это правда интересно. Мне всегда это было интересно. Мне всегда нравилось общаться с людьми, особенно выводить их на какое-то голосовое общение, чтобы там им рассказал. Да, я понимаю, что многие отказываются, но не надо давить и тащить людей за шиворот к счастью, к разговору Skype. Самое главное, не спешите делать. Вот все, что я вам рассказал до этого момента, походы, гости, мне фотографии, приглашение в друзья, отправка сообщений, даже приглашение в группу, все это можно ну, прекрасно автоматизировать. И у меня будет отдельное видео, которое покажет, как можно очень качественно в одноклассниках автоматизировать весь этот процесс продвижения модуля. То есть всю рутину вы переложите на программное обеспечение. Оно будет ходить и привлекать внимание к вашему профилю. А вот когда вы уже привлекли к себе внимание, когда человек начинает там что-то писать и что-то спрашивает, вы ставите на паузу и начинаете заниматься тем, о чем я вам говорил. То есть общаться с человеком. Это то, что уже за вас программа пока сделать не может и вот таким вот образом это работает причем ну, работает очень хорошо очень хорошо, очень стабильно, и всегда вы выйдете на результат. Единственное, что не стоит опускать руки, если у вас нет пока еще продаж. Но если люди ходят к вам, если вот эти вот циферки вот начинают у вас увеличиваться в просмотр, значит вы все делаете правильно. Потом эти циферки перейдут уже в другие циферки с буковками Р. Вот. И закончить рассказ о привлечении внимания к вашему профилю я хочу рассказать вам о методике которая но ну, нельзя ее автоматизировать то есть это все делается только руками вот опять же эта методика только для тех людей которые могут из трех четырех предложений добавив еще 3 четыре слова сделать какое то красивое предложение то есть те люди которые могут писать не скажу что сразу там писать как вик Орлу, но хотя бы складывать Грамотные предложения, которые будут привлекать... Если вы можете это делать, ваша основная задача заниматься буквально следующим. Вы ходите по вашим целевым группам, по вашим целевым группам, Выбираете какие-то интересные посты в этой группе и начинаете их комментировать. А если эти посты уже кем-то откомментированы, начинаете лучше всего давать советы или какие-то рекомендации или вести какие-то диалоги с людьми, которые уже обсуждают этот пост. То есть, вот создавать свою новую тему бывает ну, чревато. Если, конечно, у вас ну, нет какой-то очень интересной тематики, как-то связанной с вашей нишей вашего товара. Вот здесь, конечно, чтобы комментировать, вести какие-то диалоги по нише вашего товара, нужно в этой нише разбираться. Вот только по этой причине я вам говорил: друзья: выбирайте какой-то товар, в котором вы разбираетесь. Потому что. Только в этом случае способ, о котором я вам сейчас рассказываю, это комментирование и выдача какого-то полезного контента по э, нише вашего товара, позволит вам привлечь людей на ваш профиль. То есть не надо писать никаких коммерческих предложений, не нужно размещать никаких ссылок. Пишите что-то интересное, отвечайте на чьи-то вопросы и всегда делайте какую-то интригу, что как будто вы знаете чуть больше, чем говорите. То есть, как будто вы узнали что-то такое интересное, что тоже, в принципе, можете рассказать. То есть, интрига должна быть всегда. То есть, именно эта интрига и будет приводить людей на ваш профиль. А в «Одноклассниках» очень неплохо еще работают обсуждения. То есть, вы можете пройти по обсуждениям своих друзей, посмотреть, что они тут пишут. И тоже что-то такое интригующее написать. «Ой, как ты хорошо выглядишь!» «Вот, возможно, чем-то пользуешься!» для поддержания такого, такого прекрасного вида. Вот такие вот интригующие, вызывающие к диалогу выражения, конечно, нужно раскидывать. Не хочу сказать, что... Покидав делю эти сообщения, вы к вам выстроится поток клиентов. Нет, но работает это очень интересно. То есть через какое-то время, когда количество этих сообщений будет раскидано по в разных мест, местах социальных сетей, вы даже сами ничего не делая, увидите, что к вам начинают идти люди. Идти люди на вашу страничку. И вот эта вот циферка с просмотрами да, сама начинает расти. Вы даже ничего не делали, вообще ничего не делали. А просмотры вашей странички растут, гости увеличиваются, друзья уже люди сами почему-то начали добавляться. То есть, ваш профиль уже покатился по социальной сети, начал набирать свои обороты. Вот на этом наверное практически все основное, что связано с продажей товаров через ваш профиль, я вам рассказал, может быть даже чуть больше, чем планировал. Я считаю, что продажи товаров именно через продвижение вашего профиля – это один из лучших способов. Почему? Потому что вы здесь ничего не нарушаете в правилах социальной сети. Вы не раскидываете по социальной сети каких-то рекламных сообщений со ссылками, да? Вы массово никого никуда не приглашаете, не тянете, да? Все ваши ссылки, все ваши коммерческие предложения лежат только в одном месте на вашей страничке. А здесь, извините, вы делаете ну, практически все, что хотите. А в социальной сети вы именно социалите. То есть делаете те действия, для которых социальная сеть и создавалась. Пишите сообщения людям интересные, комментируете чужие посты, оцениваете фотографии. То есть ведете ту жизнь, ради которой создавалась социальная сеть. А все ваши коммерческие предложения лежат на вашей страничке. Люди заходят, смотрят, и так как они уже к вам прониклись уважением, после ваших грамотных постов и сообщений, они, естественно, будут переходить, щелкать на вашу ссылку и переходить на страничку вашего продукта. Вот таким вот образом это работает. На этом урок о ручном привлечении внимания к вашему профилю я заканчиваю. Кому интересно, как это все можно автоматизировать, ну, кроме написания умных текстов, да. Смотрите отдельный ролик, который будет называться «Автоматизация». Задание к этому уроку будет только одно. Начинаем привлекать внимание к вашему профилю. А тех, кто займется именно самими продажами, то есть диалогами, у меня к вам убедительная просьба, делитесь своими классными диалогами, то есть вот этими скриптами, которые вы выстроили. То есть выкладывайте их в отчетах, к этому уроку, либо можете выкладывать в нашей группе ВКонтакте в разделе, посвященный партнеркам. Туда пишите вот все, что у вас получилось, чем вы хотите поделиться, потому что многие люди пойдут по вашему пути, и ваш опыт это большая подмога вашим сокурсам. Большое спасибо. На этом наш четвертый урок не заканчивается. Смотрим дальше.